Николай, хочу еще добавить один момент – Помните, я вам отправляла информацию, как можно списывать вообще любые кредиты, ипотечные особенно. Пожалуйста, я сейчас вам пошагово еще раз повторю. Я очень прошу, чтобы Марина это все озвучила в эфире. За эту информацию не надо ни с каких людей денег брать. Это не то, что неэтично, это наша свобода. Пусть люди сейчас идут и заваливают этот центральный банк, эти все банки вот этими бумагами. Пусть они их съедят и пусть ими подавятся. Я просто хочу это подарить, чтобы люди поняли... Все копаются, копаются, никак не могут найти истину. Вот послушайте, шаг первый. Необходимо обратиться в Центральный банк с заявлением. Неважно какой кредит, потребительский или э, жилищный, или ипотечный, или еще иной какой-либо. Э, целевой, не целевой, ну вообще не имеет значения. Смотрите, первый шаг. В Центральном банке нужно установить, как, какой, какой, как классифицируется Данные билеты Банка России 1997 года, которые в данный момент имеют обращение в Российской Федерации. Это первый вопрос. Они должны получить на него ответ. После этого нужно сделать запрос. Как натуре выглядят денежные знаки, денежные билеты, кода валюты 810 РУР, признак рубля. Также код валюты 810 рур просто и код валюты 643 руб. Как они выглядят все в натуре. Когда у человека будут на руках ответы с центрального банка, что хотят пусть пишут, тогда на основании этих ответов уже можно найти свой банк, где есть кредиты один или много у людей сейчас кредитов. Некоторые вообще закредитованы со своими реструктуризациями просто по уши. Идти в этот банк и просить дать разъяснение по кредитному якобы договору. Но мы же понимаем, что это не кредитный договор, а это просто идет у нас ценная бумага. Значит, чтобы дали ответ в части, какими рублями нужно платить по данному договору. Там просто написано э, на основании э, рублей Российской Федерации. Ну вот каких именно рублей? Вот Пускай они разъяснят, какие им нужны рубли. А так как у вас будут ответы из Центрального банка, что в наличном эквиваленте 810 рур э, значит признак рубля нет этих денег, они не существуют. В наличном плане в натуре э, 810 руб, просто 810 руб, тоже нет этих денег в, в натуре. И 643 руб тоже нет таких денег в натуре, они только идут цифровыми деньгами а цифровые не могут быть без натуральных поэтому они спешат сейчас их перевести на цифровой порядок расчетов эти карточки всем вручают плюс еще в этих карточках в рамках самого вот этого вот чипика там идет определенная закладка программа можете отдельно там очень много есть разных на Ютубе значит сайтов где разъясняют что это за чипики и как они потом эти чипики еще влияют там еще что-то слишком много в них закладок кладется в эти чипики они не только являются платежью картами, Ну и дополнительно имеют еще другую функцию. Ну и на основании всего этого можно просто им написать заявление, так как они не смогут сказать, какими деньгами платить их не существует. Даже цифровые деньги. Я не хочу цифровыми, я хочу наличными. Не могут быть цифровые без наличных. Вот и все. Банкомат же стоит, стоит. значит он выдает какие-то наличные деньги. Вот и я хочу вносить в банкомат наличными деньгами. Прошу разъяснить мне, какой валютой вам платить. Они скажут, платите 810 признак рубля, а вы им дадите ответ от Центрального банка. Вот такой валюты 810 признак рубля нет вообще в натуре. Она не существует вообще в природе. 643 руб тоже не существует и 810 рур тоже не существует. И на основании этого нужно написать заявление в связи с невозможностью исполнения данного договора. Прошу считать договор не не состоявшихся ввиду его невозможности исполнения. Вот и все. И они обязаны будут этот договор из реестровой учетной записи изъять. Вот это будет начало их конца. Я очень прошу вас, передайте эту информацию, пусть это все узнают. И пусть уже не, не сидят и не страдают по этим кодам, не ищут там разных всяких неразъяснений, письма. Не надо никаких этих их них писем. Просто три вопроса. Четких три ответа. И на этом тишина. А если они скажут, что мы даем конвертацию с этих кодов валют на вот этот их центрального банка, выпускаемый билет Банка России, якобы Бибарик этот, ну пусть они нам тогда разъяснят конвертацию, раз они нам дают вот эти вот талоны на питание, а это же валюты государства. Если они всем рассказали, что Российская Федерация якобы государство, у нее даже есть своя есть цифровая буквенная значит, валюта, валюта может быть только к территории, а у них нет территории, ну что, к, ну морскому или вот к этим цифровым записям, которые они сейчас реестровых, учетных, регистрационных делают в своих, это самое, учреждениях, которые ведут учетные записи по юридическим адресам и тем самым захватывают территорию цифровую вот эту свою сейчас билетристику ну как бы все